Привет! Как сохранить и приумножить деньги? С вами Артем Плюшков и сейчас я вам расскажу легкую схему за пять минут, как вы это можете сделать. Смотрите, есть несколько моделей, которые используют люди. Есть модель неправильная, а есть модель правильная. Первая модель, которую используют большинство людей. Вы думаете, что если деньги не тратить, если их, например, положить куда-то в банк или в носок или еще куда-то, то через два три четыре пять лет этих денег станет больше да то есть они приумножатся там набежит какой-то процент и так далее но это не так если мы вспомним там что было три года назад до да, пять лет назад то ценность тысячи рублей через три пять лет превратилась сейчас объясню ну, так скажем подешевела в три раза да то есть теперь можно на те же самые деньги купить в три раза меньше Поэтому вы должны понять, что это не вариант, когда вы храните эти деньги где-то. Нужно деньги вкладывать. И как раз сейчас я расскажу свой опыт, который я уже получил в течение пяти лет, занимаясь набором базы подписчиков. Чтобы вы понимали, сколько это может принести денег где-то один подписчик в течение месяца активный приносит 1 доллар то есть если вы наберете 100 подписчиков будет 100 долларов если тысячу подписчиков тысячу долларов и так далее у меня сейчас база 50 тысяч подписчиков и активных за месяц где-то тысяч десять в принципе все это показывает то что эта схема работает и она работает не только у меня но и у многих людей поэтому если вы хотите быстро научиться этому если вы хотите Получить инструкции, как это делать, даже если вы сейчас не понимаете, про что речь, но ну, просто вас это заинтересовало, на это по времени надо где-то а, час, два, три в день, а можно и меньше, если использовать тоже различные модели. Так что, если вам интересно, как это узнать, присоединитесь а, к моему проекту Плешков и партнеры», там вы получите готовые инструкции а, и мою поддержку. С вами был Артем Плешков. если вам это видео понравилось, ставьте лайк а, и а, сохраняйте и приумножайте свои деньги правильно.